Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про свои две удачные покупки с AliExpress. Это два красивых платья. Первое очень милое темно-синее мелкий горошек. Оно сделано из плотной ткани, поэтому отлично подойдет для прохладной погоды, а в сочетании с теплыми яркими колготками его можно носить даже зимой. Платье застегивается на мелкие пуговки, а также на талии затягивается шнурочком, поэтому получается очень красивый силуэт. Такое платье есть еще и в светло-сером варианте. На свои параметры и роста 164 см я обычно беру размер S. Платье подошло мне идеально. Село все по фигуре. Очень порадовало, что рукав оказался нужной длины, не короткой. Второе платье тоже отличное, но уже более летнее. Выполнено оно из легкой шифоновой ткани, но при этом достаточно плотной, чтобы не просвечивать. У продавца есть множество расцветок этого платья, но я выбрала нежно-голубой оттенок под цвет глаз. Платье очень женственное, при этом скромное. В нем можно и на прогулку сходить, и на завтрак к английской королеве. На мой взгляд, это идеальный наряд для леди. Остается только дополнить платье красивыми туфельками лодочками и образ готов. Можно идти гулять. Тут я также выбрала размер S. Длина на мой рост в 164 см как раз прикрывает колени. Но платье совсем не выглядит скучно, потому что на нем множество оборок. Очень мне понравились длинные завязочки на воротнике, из которых можно сформировать красивый бант, который становится аксессуаром. Талия слегка завышена и присобрана резиночкой, что дополнительно ее подчеркивает и формирует красивый силуэт. Платье пришло с фирменной этикеткой, сделано все аккуратно и хорошо, посторонний запах отсутствовал. В данном платье прекрасно сочетается стиль и изящество. Материал к телу приятный, не колется и не электризуется. У продавца в магазине множество похожих платьев, а также другой красивой одежды. Например, юбочки, рубашки, брючки. Ссылку вы найдете в описании. Спасибо, что посмотрели обзор и до следующего видео!